Здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Ольга, фамилия Байкина. Мне 57 лет. Сейчас я живу в Омске. У меня вот в сентябре юбилей, 16 лет тому назад, я пришла в центр Фамальгаов. Пришла, конечно, с самыми множественными проблемами, причем и у меня, и у моей мамы. У меня Я пришла не с бессонницей, на это просто уже не обращалась внимания, потому что у меня был хронический бронхит, уже, наверное, скоро должна была начаться бронхиальная астма, потому что я уже сидя, спала сидя. У меня около кровати было множество всяческих пузырьков, и я ночью просыпалась, то есть нужно было много телодвижений сделать, чтобы уснуть, потом среди ночи себя успокоить, кашель. Очень сложно было куда-то поехать, любое изменение климата влияло, иммунитет, конечно, был на нуле хроническая крапивница, и перед тем, как прийти в центр Фомальгаут, я была в центре, тогда еще был жив замечательный профессор Милма я приехала к нему в центр, и у него у первого была единая диагностика, диагностика по глазу, и когда мне сделали эту диагностику, врач отшатнулась и сказала, а, а вы вообще нормально, как вы живете? Я говорю, ну, мне главное бегать быстро, не останавливаться. В общем, вот состояние было, то есть, можно сказать, ужасное. Потому что еще, конечно, семья. Маленький ребенок, доченьки тогда было 4 года, сын подросток с проблемами. У мужа была работа, но она была не очень оплачиваемой, поэтому мне предложили работу в семейном бизнесе. И я согласилась, и работа была с 9 до 9, причем ночью могли бы любое время позвонить, то есть это было постоянное напряжение. Вот в таком состоянии я пришла в центр. Конечно, никакой мотивации, у меня была мотивация, вернее, выжить. Была мотивация выжить и увидеть детей выросшими, потому что я понимала, что дети ну, поздние уже были. То есть я дочь родила в 35 лет, тогда это считалось поздно, сейчас уже это нормально. Но все-таки я когда посчитала и поняла, что когда мне будет вот 60 лет, дочка еще будет маленькая, и, в общем-то, и мне, я понимала, что я, в общем, могу уже как бы и не дожить до этого возраста. Вот такое было состояние. И я, конечно, еще и за мамы пришла, потому что у мамы вдруг неожиданно, ну понятно, что неожиданно теперь началась неизлечимая болезнь в миостыне, Это только на таблетках, причем таблетки были только в Германии. И следом онкология. И мы пришли в центр. Конечно, когда я пришла в центр, это был сразу тренинг круг трансформации. И я, когда увидела наших наставников, я поняла, что я, у меня появилась надежда. Я поняла, что можно. Можно справиться со своими проблемами, можно помочь своим близким. Я сразу прошла инициацию. В октябре или в ноябре сразу поехала на выездную семинар. При этом я помню, что у меня денег было ровно, то есть я не могла с собой, конечно, детей взять, и денег было ровно, вот я отдала на инициацию, может быть, даже заняла, я сейчас уже не помню, я помню, что это было очень ограниченное количество денег, то есть я ничего не могла себе купить, это только вот проезд, отдать за все тренинги, проходила всегда все тренинги, с этого момента, кстати, я всегда ездила на выездные, и вот как бы это был йога, на выезде всегда вот два раза в день в йога, мне было очень тяжело, хотя тогда я перед этим занимался фитнесом, пыталась, то есть я искал какие-то вещи, как мне себя оздоровить, вот. и когда в центре, когда вернулись в центр, то есть это был 21 день, через 21 день, это были массажи, Минимум два раза в год какие-то программные, то есть 21 день массажей. Параллельно это 21 день тибетские практики. Это обязательно йога, очень часто индивидуальная. Потому что индивидуальная йога, конечно, это большая более глубокая проработка. Спасибо замечательным тренерам с Самарского центра. Я тогда жила в Самаре. Вот. И практически я помню, что года уже через три я перестала кашлять, у меня прошла аллергия, очистительных практик было очень много, очень много было ограничений по питанию, то есть я начала изменять питание, начала готовить со специями, ну правда из 10 блюд 9 было выброшено в унитаз, но одно блюдо очень вкусно получилось, и я как бы продолжила, ну и потом получалось все лучше и лучше. И, конечно, это был 21 день на кичаре, то есть этим были монодиеты и были детоксы. К сожалению, тогда не было этой замечательной программы гормональной перезагрузка. Вот как бы, и через три года, значит, у меня начались улучшения, при этом я не помню, в какой момент я начала спать. Я, причем я начала вот хорошо спать, когда ты засыпаешь, и ты утром просыпаешься э, в полной силе, скажем так, да? а не когда ты там уснул, проснулся 10 тысяч раз, тут ты закашлялся, тут ты зачесался, да? и ты утром проснулся, а ты уже устал. Да, и вот такой симптом, ты, что ты уставший уже с утра. И для того, чтобы тебе хотя бы немного да, привести себя в порядок, ты пьешь кофе, ты, то есть ты как-то себе шевелишь, да, для того, чтобы тебе. И, и не одну чашку. Да, я кофеман, конечно, была. Да, кстати, по питанию. То есть я работала тогда на птицефабрике, и в холодильник это был колбаса, колбаса, мясо, колбаса, рыба ну вот там может быть немного зелени и поэтому питание изменяло очень серьезно как бы убирал очень много продуктов и конечно когда начался клуб это было Мечта, вообще это была мечта, потому что приходится много ездить, ты, и, и ты ну, прерываешь. Конечно, ты в гостинице делаешь все равно йогу, но когда ты можешь своим любимым инструктором сделать эту йогу, когда ты можешь, если ты не успеваешь в центр сделать это... Дома, да, и при этом ты ощущаешь, что у тебя вместе с тобой занимаются, причем ты видишь людей, которые из разных городов, а на выездной мы все очень сдружились, мы все друг друга знаем, очень здорово видеть новые лица. И это очень приятно, и это просто вот наша была мечта, чтобы был такой клуб, чтобы мы всегда могли заниматься независимо ни от каких обстоятельств. А когда случился карантин, это было просто спасение, счастье невозможное, потому что ты мог, я не знаю, пять раз в день заниматься йогой, потому что есть еще библиотека. Но я уже не говорю о том, что можно смотреть спокойно да, лекции, можно пересматривать, можно конспектировать. Потому что раньше это было, ну, ну, ты мог посмотреть только в центре, с группой людей, да, там, ну, или индивидуально, но нужно было выделять на это время, время времени тогда, конечно, было не очень много. Поэтому клуб, по это счастье, большое и большая возможность для того, чтобы больше заниматься, для того, чтобы больше узнавать. В этом плане, конечно, интернет – это хорошая возможность. Поэтому и а, когда ты все время занимаешься, у тебя ритм а, очень хороший. И, кстати, а, с точки зрения вот денег, я помню о том, что, а, конечно, я... А, всегда ездила на выездные то есть это просто цель была всегда ездить на выездные это всегда принимать участие, когда приезжают наставники это всегда энерсенс, когда уже я прошла энерсенс да, это всегда у меня какие-то были занятия обязательно в центре йога групповая обязательно была или индивидуальная и потихоньку я помню, что я сменила работу создала небольшой собственный бизнес начала стала больше зарабатывать могла себе позволить уже на выездную поехать с, с, с детьми. Обязательно брала свою младшую дочку, поинициировать детей. И это, конечно, для них вообще самое большое счастье. Я считаю, что самое большее, что я своим детям дала, это инициации. И я хочу сказать еще, что потихоньку, то есть материальное положение улучшилось, но всегда это были и пожертвования в центр, и участие. То есть вот, вот эта жертва отработка Сатурна, она присутствовала всегда. И, конечно, на сегодняшний день еще плюс клуб, участие в клубе, это дает вот огромный взлет, огромное... Огромные достижения, твоя жизнь меняется кардинально. И приходят такие вещи, которых ты даже не мечтал. Да, вот эта высшая планета, которая у тебя центральная, она начинает работать, она начинает посылать тебе свои дары. Ты даже не думал, что это возможно и что ты это можешь. Вот, ну... Наверное, вот такие результаты. Я уже не говорю, конечно, на сегодняшний день, вот, ну, возраст у меня молодой еще, конечно, но у меня нет никаких хронических заболеваний, я не болею ничем. Поэтому я рада, и близкие мои тоже здоровы, работают, дети работают, дети устроены. Так что в семье все замечательно, все хорошо, тихо, спокойно и радостно. Спасибо Фомальгауту, спасибо клубу, спасибо всем моим единомышленникам за вот этот результат. И спасибо, самое главное, конечно, нашим наставникам.